X5. Здравствуйте, друзья! Прошу не путать нашего сегодняшнего героя с его полностью электрическим родственником, на который уже есть обзор на нашем канале и который вы можете глянуть по ссылочкам в описании. Итак, китайский среднеразмерный SUV производства компании Roeve, которая, кстати, в свою очередь владеет британской MG. Точнее, не она владеет, а есть мега-монстр Сайк Motors, который владеет как Ройве, так и MG, и еще кучей компаний. Но не суть. Чем же крут наш сегодняшний герой? В первую очередь своей силовой установкой, точнее, установками, потому что их целых две. Первое – это бензиновый, полутора-литровый турбированный мотор с мощностью 196 лошадиных сил. Вторая остановка – это 56-киловаттный электромотор. Вместе они выдают больше 250 лошадиных сил. На массу автомобиля 1 тонна 730 килограмм. Это максимальная версия машины и стоила на выходе из завода 280 тысяч юаней. Да, мой друг, я бы с тобой даже согласился, если бы не одно «но». У дилера эта машина стоила 220 тысяч юаней. Спасибо государственным субсидиям. А минимальная версия, так вообще обошлась бы тебе, мой друг, всего лишь в 175 тысяч юаней. Но главным бонусом машины являются зеленые номера. Потому что, а, они бесплатны, при том, что обычные номера в том же Шанхае стоят уже более 1 миллиона рублей и Б на них не действует синхау. Приветствую, дорогие друзья, давненько не виделись, кто-то меня не видел вообще, кто-то, наверное, помнит Вениамина, так вот, он сейчас перед вами, считай, просто выучил русский язык. А сейчас я расскажу вам, что же такое синхау. Итак, слово синхау состоит из двух иероглифов, первый из которых Син обозначает ограничивать или ограничение, и хао это номер. И я думаю, многие из вас уже протянули логическую цепочку и поняли, что к чему. А сейчас я расскажу немного поподробнее. В Китае, в частности в Пекине, действует система номеров, при которой каждый номер автомобиля имеет ограничение на въезд и передвижение по городу раз в неделю в пределах определенных колец. А принцип, по которому вся эта система работает и действует ограничения, основывается на последних цифрах номера автомобиля. К примеру, у нас есть некий господин Сяохуй, назовем его так, который вводит свой Бентли с номерами DING A4 0886. И по действующим правилам номера, которые оканчиваются на 1 и 6, имеют ограничение в понедельник. Соответственно, в понедельник господин Сяохуй оставляет свой автомобиль на стоянке и едет на работу на метро. И по такой же логике номера оканчивающиеся на 2,7 имеют ограничение во вторник, 3,8 в среду и так далее, до пятницы включительно. И помимо этого вся эта движуха раз в три месяца смещается на день вперед, то есть 1,6 теперь ограничивают въезд и передвижение во вторник, 2,7 соответственно в среду и так далее опять-таки до пятницы, а 5,0 переносится на понедельник. Так как выходные дни, а въезд и передвижения свободные для всех номеров. И как раз в этот момент мы вспоминаем об электрокарах и гибридах. Если вы заметили, то в каждом выпуске, в котором фигурирует гибрид или электрокар, мы упоминаем о зеленых номерах. И неспроста, потому что именно на зеленые номера не действует вся эта система с ограничением въезда и передвижения. То есть водитель с такими номерами волен ездить в любой день недели, куда хочет и как хочет. И в этом заключается огромнейший плюс гибридов и электрокаров китае так как к примеру если ты обычный семейный человек у тебя есть дети которых надо например каждый день возить в детский сад или школу то даже один день в неделю может доставлять кучу хлопот обязательно напиши в комментариях хочешь ли ты чтобы вернулся старый винимин или сейчас тоже неплохо также если у вас есть желание поддержать регулярный выпуск контента на этом канале пройдите по ссылке в описании подпишитесь на мой канал а там я рассказываю о том как снимать как монтировать в общем все что касается видео а также периодически выпускаю обзоры на технику, связанную со съемкой. Ну что ж, не смею вас больше задерживать, смотрим обзор дальше. При всех очевидных плюсах электрокара у нас нету главного минуса. Нам совсем не обязательно заряжать машину. Ну, точнее, мы как бы можем это делать, чисто чтобы экономить деньги, но зачем? Когда у нас есть бензиновый мотор, который отлично заряжает нашу батарею во время движения. Но если вы такой прям весь из себя экономичный, вот розетка. Вот тут она открывается. А здесь находится пензобак. Здесь у нас установлены стандартные 18 е тапочки, которые идут прямо с завода. И оттуда же они смотрятся просто отлично, как в целом и вся боковина машины. Кстати, вот сюда. За 4000 юаней можно отдельно в интернетах приобрести выдвижную электронную подножку. Не знаю, зачем она нужна при таком клиренсе, но в топе продаж, между прочим. Издалека и в темную погоду за троями можно вполне спутать с задом BMW. Но если включить свет и подойти поближе, то становится понятно, что китайские инженеры, если и поглядывали на творение баварцев, то делали это из-под тяжка и при этом не забывали внести собственные штрихи дизайна. На выходе имеем вполне себе смотрибельный зад. Фью. Объем багажника по вот эту вот полосочку составляет полкуба стандартные. Если уронить Второй ряд сидений И при этом убрать вот эту вот ненужную хрень Которой уже соответственно нету Мы получаем все полтора куба Еще из интересного у нас здесь есть две барсетки по бокам для тряпок Под пол В котором хранится очень интересная вещь Это зарядка для машины То есть вот это вот пистолет, который втыкается в нашу розетку в автомобиле А это собственно штекер, который втыкается у вас дома под холодильником И за 12 часов 60 километров проезда у вас будет также у нас здесь есть проушина для боксировки, если вы вдруг куда-то поедете. Все, больше тут ни хера нет. А, так как у нас здесь стоит батарея, то запаску поставить забыли, поэтому колеса протакать на гибридах нельзя. Второй ряд без лишних изысков, но при этом достаточно комфортный и вместительный. Здесь может с относительным удобством расположиться три взрослых человека средней комплектации или два взрослых человека комплектации жирдяй, как я. Из развлечений у нас здесь есть панорама. Очиститель воздуха, дефлектор кондиционера зарядоч Подлокотник И в принципе все это довольно неплохо Особенно радует Вот это вот вставки из алькантары Ну, чтобы никто не злился Назовем это просто хорошей тряпкой Так вот, благодаря хорошей тряпке Зимой не мерзнет, летом не преет У пассажира переднего ряда есть барская опция электрорегулировки сидения. На этом все. Идем дальше. Спереди у нас расположено 4 фары по 2 с каждой стороны, которые светят в режимах светло, очень светло и пипец как светло. Что касается самой морды, на мой взгляд, это однозначно лучшая часть кузова автомобиля. Движение. Тут у нас с вами, ребят, ничего интересного. Тут нас стандартные приборы. Открыть-закрыть дверь могу на ходу. Далее идет мультируль. Приборка может быть в двух бомбических дизайнах. Первый называется Слава Нерзулу, второй Тихоокеанский рубеж. Тут есть и карта, информация о машине, и музыка, и навигация, и все. Хватит с Далее у нас идет большой мерзостный экран. Ну, в целом-то он, конечно, даже неплох. Пока не лагает. Проблем тут не совсем в дисплее, а в отсутствии тактильных кнопок для ключевых, на мой взгляд, функций. Например, управление кондиционером. Надо отдать должное, навигация в машине достойная. Благодаря встроенной сим-карте у нас всегда есть информация о пробках по маршруту. И сами маршруты строятся, исходя из текущей ситуации на дороге. Удручает отсутствие английского языка в системе, поэтому половина настроек машины выбраны наугад методом научного тыка. Самая печаль в настройках – это контроль полосы и датчик предупреждения столкновения. Потому что датчик предупреждения столкновения не работает. А вот контроль удержания в полосе работает настолько хорошо, что он не выключается никогда. Даже если ты его принудительно выключишь, вот сейчас, потом заглушишь машину и заведешь ее заново, этот датчик снова будет пищать тебе на мозг. Единственный способ, которым я нашел, как его победить, это заклеить его нахрен изолентой. В целом устройство данной системы можно описать, как э, корявого, но услужливого лакея. То есть он как бы пытается вам помочь, но ничего у него не получается нормально. Ваша овсянка. Я... Я понимаю, я просил яичницу. Спасибо, Ройга. Впереди идет у нас многорычажка, сзади Макферсон. Ямки мы проходим на три с минусом, на мой взгляд. Можно было бы гораздо мягче. Но зато у нас есть некая динамика. То есть вот машина за рулем идет вполне неплохо. Еще из интересного у нас довольно хорошая панорама. То есть она вот начинается у меня перед башкой и заканчивается за башкой. Она практически в багажнике заканчивается. Зеркала вообще без вопросов. Большие, отличные лопухи, которые прям... И смотрятся снаружи классно и отлично подходят к данной машине именно по размерам для обзорности. Еще из интересных приблуд у нас здесь есть камера 360 градусов, которая существует чисто номинально, потому что разрешение там в глаз. Единственное, которое более-менее нормально показывает, это задняя камера. Есть круиз-контроль на рычажке. Что-то типа тойотовского рычажка, только тойота располагается с правой стороны, а здесь она расположена слева. Есть два USB-выхода, которые отлично заряжают телефон но при этом не распознают iPhone как устройство для проигрывания музыки. Насчет музыки. Музыка здесь полное говно. Колонки говно. Слушать невозможно. Сама мультимедиа, она уже обновлялась за мое пользование машиной три раза. И ни с одним обновлением она в итоге не стала нормальной. Мы, кстати, пропустили только что поворот. Сама мультимедиа позволяет воспроизводить радио, позволяет воспроизводить позволяет воспроизводить музыку из интернета. Сейчас она заработала, но обычно она у меня не работает, потому что за нее нужно платить 30 юаней в месяц. А я не состою ни в каком озерном кооперативе, чтобы у меня были такие денжищи. Как и во многих гибридах, здесь установлена система KERS. И более того, в этой системе есть целых три режима работы, то есть слабый, средний и сильный. Соответственно, в слабом Машина практически не тормозит, в среднем машина тормозит довольно сильно, при этом переводя максимальное количество кинетической энергии в энергию электрическую. И, казалось бы, производитель хорошо сделал, дал нам целых три разных режима, мы можем выбирать, как нам удобнее. Но он как бы их дал, но как бы нет, потому что каждый раз, когда вы будете глушить машину, потом заново ее заводить, автоматически будет ставиться средний режим. Компания Ровин, но блин, уберите, вы дайте возможность пользователям самим выбирать эти режимы. Ну вот поставил я эту долбаную единичку и хочу, чтобы она была в режиме 1 и не тормозила мне машину, когда мне не надо. Вот я так хочу ездить. Чего вам это стоит? Конечный пользователь-водитель будет получать гораздо больше удовольствия от управления машиной. То есть надо идти навстречу. Машина-то на самом деле неплохая. Но в плане получения эмоций какого-то такого вот огонька здесь мне его не хватает. Ну по итогу мы получаем средний автомобиль, который... Довольно профитный, в плане того, что нам не нужно платить налоги, у нас зеленые номера, мы как бы вообще в этом плане красавчики. раздражающий, но при этом полностью выполняющий свою функцию по доставке вас из точки А в точку Б.